Меня зовут Роман Форман, возможно кто-то меня знает из вас, кто-то пока еще нет, но познакомимся сегодня за 90 минут, вы узнаете больше чем я занимаюсь и чем я могу быть вам полезен. Быть вам полезен я могу совершенно серьезно. Моя специализация на работу заключается в том, что я решаю бизнес задачи. Последние 15 лет. Я консультирую в том числе и сетевые команды, сетевые компании на предмет увеличения прибыльности, доходности управления. Хотя сам я из классического бизнеса пришел, занимаюсь там до сих пор и как консультант, и как участник управленческих команд. Долгое время работал в найме. В чем основная суть моей работы? Суть моей работы заключается в том, чтобы решить несколько последовательных задач. Первая задача – это обозначение. Обнаружить ключевые проблемы, которые мешают развитию. Это первое. Второе. Я нахожу корневые причины этих проблем. Корневые причины – это те места, куда как тот настройщик пианино можно ударить, и, в общем-то, получится результат. Третий шаг заключается в том, чтобы эту ответ на найденную проблему, решение этой конкретной причины, Превратить в инструменты, которые можно технологично дать людям в управленческие команды, и они просто внедряют и получают результат. Но это еще не все. Четвертый шаг, которым я занимаюсь, это обязательно закрепление результата. А, то есть вы, наверное, уже догадались, что это ключевое отличие от модного нынче инфобизнеса. Да? Что такое инфобизнес, по сути? Это продажа информации. Кто-то учился у как результаты? Результаты там сомнительные по одной простой причине. Кстати, инфобизнес, поэтому скоро себя живет. он уже практически на заключительной стадии. Почему? Потому что модель продажи просто информации без внедрения и закрепления навыков, она имеет нулевую ценность. То есть вот как раз я этим не занимаюсь. Моя задача заключается в том, мой продукт заключается в том, что я продаю закрепленные навыки. Причем эти навыки зависят и от того, какой человек передо мной, что у него есть, какой у него багаж знаний, и от тех проблем, которые мы решаем. Что я замутил, как говорится, что я затеял? Затеял я апгрейд технологий в сетевом маркетинге, фундаментальный. Почему? Потому что за последние 4 года я пришел к пониманию ясному того, что технологии, которые сейчас вызывают трэш, и то, что бесит, в общем-то, людей в нас, да, в сетевых предпринимателях. Это все отголоски тех самых старых методов, которые, в общем-то, уже... Это мертвая лошадь, по сути. Сегодня вы будете узнавать от меня детально об этих лошадях мертвых, да, которых питаются пинать сетевики. И, собственно, что с этим делать. Потому что э, несколько цифр для начала. Несколько цифр для начала. 2006 год и 2016 год, ну, вернее, 5 и 2016 год. Компаний сетевых, компаний примерно 40, сегодня их больше 300. Компаний больше 300. А сетевых предпринимателей активных, которые делают бизнес на этом, в 2006 году, по-моему, 2,2 миллиона человек. Сейчас где-то 2,5-2,6. За 10 лет. Потребителей сетевых продуктов, потребителей, не предпринимателей. Тогда было примерно 3, сегодня примерно 8 миллионов человек. На всем рынке. Это Россия? Это Россия. И СНГ я не беру, потому что статистику довольно сложно по СНГ ну, как бы вообще в принципе обработать. У нас больше информационных источников. А как вы думаете, отношение к сетевому здесь и здесь? Насколько изменилось? И не в нет. какую сторону? Ни То, не нет, То есть здесь у нас хейт, да? Здесь у нас жесть. А вот как раз ключевая проблема заключается из всех этих цифр именно вот в этом, в количестве предпринимателей. Это говорит о чем мне как маркетологу с 20-летним стажем? О том, что качественно индустрия вообще не развивается, согласны? Ну что такое прирост за 10 лет 400 тысяч предпринимателей? В то время как потребителей больше, чем в два раза. Согласны? Это отсутствие качественного роста вообще. А как думаете, почему это происходит? Почему такая ситуация? Почему люди уходят с рынка? Почему сетевики уходят? Не получается. Не получается, еще почему? Механизм да, вот сегодня об этом будем много говорить. настоящем бизнес продвижения. Вот как раз увидев вот эту проблему три года назад, вернее, я тогда, когда аналитику обрабатывал, я собираю последние семь лет ее, мне тенденция стала ясна еще два года назад, что, в общем-то, индустрия не развивается. А потом, когда я это погрузился уже более... Глубоко, что ли, общая, общаясь с командами, сетевиками, с вице-президентами, я понял, что вот эту проблему надо решать. Как раз и решением этой проблемы я и занимаюсь. Потому что прирост потребителей мы видим, он есть. Почему? Да по одной простой причине. Качественные продукты. В массе своей в сетевой индустрии качественные продукты. А вот, вот эта цифра вот это есть моя задача. И я вижу эту задачу решабельной только в одном формате. Нужно сетевым предпринимателям дать обновленные технологии работы, которые позволят им работать в изменившихся условиях. А как вы считаете следующий вопрос? За последние 10 лет а, можно сказать, что отношение к сетевому изменилось, кроме негатива, изменилось вообще. Было 40 компаний, стало 300 компаний. Изменилось. То есть мы сейчас, в 2017 году, да, работаем совершенно в другой индустрии, в другом рынке мы работаем. Поэтому я и начал то, что называется MLM on Я сейчас напишу хэштег группы ВКонтакте, потому что я буду в ней выкладывать все инструменты, наработки, в том числе, которые сегодня будут. Что хотел еще сказать, очень важное. Мне крайне интересно работать... Есть такая вот проблема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 а в сетевом у нас это уже в руках. У нас есть потенциал. на вот инструменты, как раз тот вопрос, который я сегодня посвящаю а, свое и ваше время. Спасибо, что вы его выделили, не пожалеете. Как раз заключается в том, чтобы взять осознанный потенциал и посмотреть на него под другим углом, посмотреть на него более профессионально, и создать определенный набор инструментов, которые позволят эти самые сети строить современно. Поэтому сегодня мы будем именно этого и касаться. Формат нашей работы. 90 минут. Если появляются какие-то вопросы, вы можете под лист бумаги, можете взять, написать записку, я буду в конце отвечать. Либо же после каждого раздела я буду специально выделять время на то, чтобы ответить на вопросы касаемо только что сказанного блока. Итак, поедем. Сначала о проблемах хотел бы поговорить. Ну, Я уже задавал вопрос, почему сетевики уходят с рынка, почему не зарабатывают. А как вы думаете, вот если взять корневую причину, одну единственную корневую причину, почему это происходит? Одна единственная причина. Почему не получается у людей? Не до конца разбираются. Но... Не верят. Мотивации не хватает или технологии не хватает? Технологии не хватает. Я технологии везде же обучаю, мне кажется, мотивации и цели нет у человека. Просто пришел как бы, поток времени. получится, не получится, да, я... Пойду. Тепло. А вот теперь то, что я думаю, можете со мной не согласиться, можете согласиться. К сожалению...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 Вот это главная проблема, на мой взгляд. То есть непрофессиональное отношение к профессиональному виду деятельности. Люди не понимают, что приходя в сетевой маркетинг, они по сути перезапускают свою карьеру. Они этого не понимают. Вот потому такое отношение у них, и потому они думают, дальше подробнее слышите, почему вот, эти, вот эта цепочка вот этого трэша тянется вот, тянется, вот она оттуда начинается. То есть люди не понимают, что они приходят заниматься серьезным делом. И вот это отношение в основе своей лежащее, оно, кстати, и рождает все. Вот она корневая проблема, несерьезное отношение. Что хочу сказать о сейчас вот от общего к частному, если идти. Большинство сетевиков находится в возрастной категории, которая, скажем так.. Не попала в технологический прогресс 21 века в силу возраста. Не попало. Им очень сложно перестроиться. Их количество сетевого маркетинга сейчас доминирует. Но на лицо три супертренда, которые сейчас просто вот воочию уже. Опять же, давайте понимать, маркетинг шире. Не просто сетевой, не просто классическая дистрибуция. Шире маркетинг. Мы работаем на самом деле широко. Так вот, три ключевых тренда, которые сейчас можно смело выделять. Первое – это омоложение целевой аудитории, вообще потребительской аудитории, сетевой в том числе, омоложение. Это означает, что, вот, пожалуйста, вокруг посмотрите, молодежь стала более активно интересоваться сетевыми моделями, потому что она рассматривает их так же, как любые другие источники заработка. Это плюс. Но с молодежью работать не умеют. С ней очень сложно наладить контакт людям, которые находятся в технологическом разрыве. Для них интернет это сложно. Но на самом деле как раз дело вообще не в интернете. Чуть позже вы поймете, в чем дело. Так вот этот тренд они не видят в упор. Большинство сетевиков, к сожалению, если кто-то со мной готов сейчас поспорить, давайте подискутируем. Большинство сетевиков идут очень простым путем. Они начинают работать с ближайшего окружения. А ближайшее окружение – это та же возрастная группа, как правило. На этом они заканчивают и уходят с рынка. То есть они не видят, проходят это все мимо. Второе, второй тренд это цифровизация потребления. Раз уж мы говорим об омоложении, то молодежь сейчас все. Да и, в общем-то, люди моего возраста, да, там мои ровесники, 40 к примеру, все, что сейчас, вся потребительская активность, которая есть, она происходит у них по большей части в интернете. Поиск информации стопроцентно в интернете. Нынешние соседи интересуются. Они в интернете интересуются. Онлайн-торговля. Говорить не о чем даже, да? Но самый главный тренд, даже не этот, это еще они в состоянии разобрать. Это им можно. Но самое главное, как раз вот самая большая проблема заключается в том, что большая часть даже лидеров с 10-15-20-летним стажем не видят совершенно самого главного тренда. Это технологизация бизнеса. Технологизация бизнеса – это не интернет. Технологизация бизнеса – это ускорение скоростей принятия решений. Это когда требуется принимать решения быстро и профессионально, а не через неделю соберемся, обсудим и что-то там придумаем. Это когда люди понимают, что такое бизнес-процессы и как ими управлять. К сожалению, вот этот тренд – самый большой пробел, с которым лично я сталкиваюсь. Вот это самая большая проблема. То есть это по сути означает э, управленческую близорукость. И к сожалению, к сожалению э, должен признать, что большая часть всяких обучающих программ э, в Сетевом, которую я видел, она вообще эту тему не трогает. Там все сводится к тому, что мы тебя научим подписывать людей, и будет тебе счастье. Бред. Просто бред. Минут через 30 поймете почему. Вообще этому никто не касается. Между классической дистрибуцией и сетевой с точки зрения бизнес-процессов нет никакой разницы. Никакой. Потому что в классике или в сетевом есть понятие воронка продаж. Если люди ее не используют, так проблема людей, не воронки. Есть понятие послепродажного обслуживания, которое сетевые вообще не слышали. Зачастую. Есть понятие. Ключевых показателей да, Которые в сетевом Просто никто не знает Вот в этом как раз проблема Главная И когда я занимаюсь аудитом А с этого начинается моя работа Я всегда нахожу вот эту проблему И мне приходится эту проблему решать Фундаментально вправляя мозги Уж Извините за прямоту Вправляя мозги людям Потому что элементарно Не ведется учета работы своих партнеров все считают баллы в итоге. Но, господа, баллы – это то, что уже пришло. А гораздо важнее промежуточные показатели, откуда эти баллы берутся примерно. Да? Их никто не считает. И это очень большая проблема, просто катастрофическая. Вот, между прочим, вот здесь вот зарыты очень большие деньги. Но они вот зачастую этого не видят. Теперь немножко пройдемся по основным, основным ошибкам, каждая из которых стоит очень больших денег сетевым предпринимателям, лидерам и рядовым партнерам. Первое – это иллюзия исключительности. Вот Поднимите руку, кто слышит до сих пор, общаясь с сетевиками, что его продукт самый лучший, его компания самая лучшая, все остальные просто отстой. Более того, скорее всего, мы так сами и говорим. Да? Это иллюзия исключительности. Вот как раз э, все вещи, все, как это говорится, проблемы, они лежат на поверхности. И моя работа зачастую заключается в том, что просто очевидные вещи людям показать, назвать своими именами, и у людей начинают потихоньку включаться голова. Иллюзия исключительности это первое, от чего нужно избавиться. Что это значит? Это значит, что человек... Кстати, это одна из причин, почему сетевиков называют зомби. Потому что они говорят заученные вещи. Наш продукт такой-такой-такой-такой. Завтра он услышит ту же самую речевку от какого-нибудь другого представителя этой компании. Второе. Сетевик начинает рассказывать какие-то небылицы про конкурирующие компании. Что у них там яд подмешивают ну и так далее, там, если говорить о БАДах. Они все лоховоды и т.д. и т да? Что это все пирамиды, а вот у нас, вот, честно, все бело. Почему это делается? Потому что человек не в состоянии представить себе а, свой бизнес в нерелигиозном контексте. Для него это культ. И, между прочим, тут очень сильно постарались американские компании, это все оттуда идет. Тут, между прочим, то, что как раз а, сейчас уже дает о себе знать... Нет, конечно, американские авторы – это классики. Но было большой ошибкой брать их, переводить, не соотнося с реалиями нашего психологического и ментального склада и повторять все вслепую. Это было большой ошибкой. Собственно говоря, имеем то, что имеем. Так вот, сейчас уже из этих книжек можно брать только мотивационную часть. И то частично, с поправками. Что касается технической части работы, начиная от списка и заканчивая закрытием сделок, у нас уже все, у нас сформировалось совершенно другое отношение. Поэтому надо все пересматривать. Так вот, иллюзия включительности это первое, от чего нужно избавиться. Наша компания одна из компаний. Наш продукт очень хорош. Но не нужно думать, что он единственный в своем роде, неповторимый и уникальный. Иногда мне приходится слышать, сейчас уже до людей начинает потихоньку это доходить, у них начинается ломка логически. Как же так? Я что, должен, получается, хаять свою компанию? Вот у нас в русских всегда так. Либо все хорошо, божественно, либо все плохо. На самом деле, вот, ну, в реальности все немножко по-другому. Во-первых, не нужно думать, что твоя компания – это единственная в своем роде. Нужно просто посмотреть как на бизнес. Ты являешься партнером компании ты принял осознанное решение по работе с этой компании на поставщик ты агент торговый если тебя перестанет устраивать компания ты же сменишь ее это вполне логичный ход поэтому как раз вот первое где начинают скрипеть знаете, ржавые детали когда людям начинаешь объяснять проблема в том что ты рассказываешь о компании заходим на, на... вконтакт заходим смотрим на профиль сетевика ну среднестатического. что мы там видим мы там видим про компанию мы там не видим этого человека вообще так вот и люди исключительности снимаются только одним образом надо говорить надо мыслить не о компании в себе а о себе в компании о себе в бизнесе в чем твоя конкретно личная ценность Люди просто-напросто не задаются вопросом, а в чем я конкретно привлекателен для людей? Они пытаются взять компанию и использовать ее как какой-то там, знаете, люди в черном, вот этот вот. Хоп, и все тут же пошли подписываться. Нет такого инструмента. А когда человек говорит только о компании, а о себе вообще ничего, даже не думает, соответственно, он получает и пожинает результат, который мы имеем то есть вот как раз в проектах когда я веду это, это то с чего я начинаю то есть я немножко меняю взгляд на то чем люди занимаются конечно начинают задавать вопросы а как же так а как же мне думать о компании так? Mm -hmm. у меня очень простой ответ какие макароны вы любите спрашиваю я? итальянские твердых софтов твердых софтов вы э, их обожествляете нет, я их просто ем. Ну, вот так и здесь. Да. Это просто бизнес. Но тут вот как раз то, что не дает в другую крайность идти. Мне приходится объяснять, что для того, чтобы добиться результата в бизнесе, в любом совершенно, надо, во-первых, любить продукт, понимать продукт, которым ты занимаешься, уважать компанию, с которой ты работаешь. И этого достаточно. Не нужно больше эмоций, знаете, там камланий каких-то и прочих кстати, действий. В этом уже не будет необходимости. Когда я люблю продукт, которым я, которым я занимаюсь, которым я, который я продвигаю на рынок, когда я понимаю, как он работает, я это говорю как профессионал, а не как какой-то религиозный фанатик. И вот тогда люди уже вам не видят профессионального представителя этой компании, этого бренда. В классике это очень хорошо видно. Starbucks фанаты своего дела, Google фанаты своего дела, но они же никого не убьют, что он скажет, что Google это плохой поисковик. Нет, да иногда он косячит. Это же бизнес. Это вот первое, что хотелось бы коснуться. Следующая иллюзия, вернее не иллюзия, а ошибка, это абсолютизация простых действий. Тут уже все немножко сложнее. Есть такой стереотип, что простые действия ведут к результату. Слышали об этом? Не ведут они к результату. По одной простой причине. Вернее как? Простые действия сами по себе уже ничего не дадут. Вот еще одна причина, почему люди вызывают отношение к себе как к каким-то, сетевики, коллеги вызывают отношение к себе как каким-то профан. Они каждый день делают одни и те же вещи, не задумываясь, что они конкретно делают и почему они делают именно это. Простые действия сами по себе являются всего лишь набором операций. Но без осознанного понимания того, что я делаю, почему я делаю, а самое главное, у 90% сетевиков, с которыми я сталкивался, отсутствует личный персональный стиль вообще в работе, они просто повторяют мантры. И естественно, не нарываются на то, на что нарываются. Простые действия плюс персональный стиль, вот это только ведет к результату. Сами по себе простые действия без персонального стиля, без индивидуальности, не дадут ничего вообще. Просто ничего. Это будет просто сотрясание воздуха. Что я имею в виду, когда я это внедряю? Передо мной команда 10 человек. Большее количество я предпочитаю не брать. И с каждым из них мы занимаемся тем, что определяем его конкретно сильные стороны. Мы определяем его конкретно отношение к компании, к продукту. Мы определяем его конкретный опыт использования этого продукта. И у нас формируется у человека, у каждого собственное понимание того, что он делает на рынке, что он продвигает. После этого. После этого мы формируем для каждого свой набор инструментов. На основе, конечно, базовых технологий. Да? Свой набор инструментов, потому что у каждого человека свои, извините, тараканы. И вот тогда понятие «простые действия» превращается в набор операций, которые отражают индивидуальность человека. Он становится живым и общается с другими людьми как человек, а не просто как радио. Вот это и называется персональный стиль. Так вот, без него простые действия ничего не дадут. Вообще ничего. Поэтому, когда говорят, что делай простые действия, и будет тебе счастье, ну, это либо непонимание, либо прямое лукавство. Я лично так считаю. Что еще хотел сказать по простым действиям? На самом деле, если касаться глубже, чуть дальше расскажу, в чем там основная проблема. Большинство сетевых, ну, лидеров, короче, руководителей команд, скажем так. Просто лидер – это довольно такое, знаете, сложное понятие. К сожалению, я очень мало лидеров видел реально. Потому что это особая совершенно песня. Так вот, большинство руководителей команд сами являются заложниками этих простых действий. Для них простые действия – это собрание по субботам, презентация для всех – желательно конечно набить побольше народу вот а то что с кем с чем в голове люди уходят к сожалению никто не замеряет и вот эти простые действия они повторяют и увы это приводит к тому что команды начинают корродировать начинается эрозия размывания люди начинают терять смысл своей работы и поэтому когда я начинаю перестройку в командных методов а это делается мягко Постепенно, без ломки, потому что а, ломка ни к чему хорошему не приводит. А, я начинаю именно с руководителей, прежде всего. Потому что если у, у руководителя нет ясного понимания, как должна быть выстроена работа его, то он не сможет правильно это транслировать в глубину. В общем, у руководителей там ловушек очень много. Больше, чем у рядовых партнеров. Но, прошу запомнить, простые действия без персонального стиля, без индивидуального стиля, который уникален для каждого, они имеют нулевую ценность. Время простых действий прошло 10 лет назад. Какие-то вопросы есть по основным трендам, которые я озвучил, и по простым действиям? Готов ответить или идем дальше? Скажите, пожалуйста, кто из вас встречал сетевиков, у которых команда 500-700 человек, а доход 25 тысяч рублей? Или 30 тысяч рублей? Ну, команда большая, а доход маленький. Или они все миллионеры? 500-700 человек. Все встречали. Переходим к следующей иллюзии. Называется «Грифи всех», а там разберемся. Я называю просто вещи своими именами абсолютно честно не неприкрыто, потому что я это и слышу мы всех а там мы решим кто куда, ничего подобного, никто потом ничего не решит проблема заключается в том, что это опять же те самые простые действия, которые вот неправильно понимают что есть, греби всех, что вообще всех всех, кого достанешь. Между прочим, тут если копнуть еще глубже, есть еще более опасная ловушка. Называется, пусть только деньги принесут, а там вот я решу, что как. Это, знаете, если совсем по-честному, в классической дистрибуции это называется ловушка однократной продажи. То есть, что вообще происходит, примитивно выражаясь? С чего люди начинают свой путь в сетевом маркетинге? В россии они идут по своим знакомым друзьям и родственникам тут есть вилка либо значит человек э, будет послан ровно в такое же количество раз родственниками друзьями и знакомыми там в известном направлении да? э, это в том случае если он ну скажем так не не является особо авторитетной личностью в этом сообществе скажем так либо что хуже на самом деле он является там авторитетной личностью плюс-минус. Да? И люди на доверии, как говорится, подписываются. А потом происходит, вы потому улыбаетесь, потому что происходит потом сценарий один и тот же. Да? Он потом спустя какое-то время, ну то есть он же загреб всех, сделал квалификацию, молодец. Стал там очередным каким-нибудь не знаю там камнем драгоценным да вот а через какое-то время когда требуется повторить квалификацию он приходит к людям говорит ну что, пора а ему говорят знаешь дорогой я что-то не понял а где мои деньги в смысле твои деньги ну я же тебе дал деньги а где прибыль-то вот это вот последствия от этого принципа греби всех а делать надо ровно наоборот вот как раз сейчас немножко, что называется, раскрываю секреты своей работы. Да? Первое, что я говорю, ни в коем случае не идите к родным, близким, тем более друзьям. Забудьте вообще про них. Только холодный рынок. И я начинаю давать технологии, я еще сегодня коснусь, я дам сегодня определенные инструменты, которые я внедряю более глубоко. Сегодня я просто их коснусь, чтобы вы понимали, в принципе, суть продукта, который нужен сетевикам, коллегам. Я начинаю давать им эффективные инструменты работы на холодном рынке. Ну то есть эффективные – это не наклейка листовок там в подъездах, знаете, и не а, сборка опросов каких-то непонятных в подземных переходах. Да? Другие методы нужны. То есть вот это все, оно уже устарело, все, оно не работает. А, мы, ну, конечно же не спам в интернете. Мы этого тоже сегодня коснемся. Вскользь. Так вот, только холодный рынок реально воспитывает профессиональный подход. Никакие друзья. И поэтому принцип, а на холодном рынке грести всех довольно сложно, согласитесь. Но проблема в том, что вот вина за вот это все чаще всего лежит как раз на руководителях команд. Потому что слишком много я, что называется, вскрываю черепные коробки, да, обнаруживаю слишком много иллюзий касаемо того откуда вообще берутся деньги есть очень большое заблуждение когда люди видят конечную сумму те самые баллы квалификации да но их не особо волнует откуда это все берется а как раз собака то очень сильно порылась именно там на самом деле вот как раз источник вот этих денег наиболее важен потому что источник должен работать бесперебойно только тогда есть растущий кэш-фло. Согласны? А когда мы идем принцип греби всех, принцип однократной продажи, у нас этого источника в принципе не возникает. А многим руководителям команд, которые строят свои стратегии на экстенсивном просто пополнении команды, вот этот принцип греби всех, однократные продажи, у них, у них гигантские команды, и у них у самих хорошие чеки. Но если взять посмотреть, какие чеки там на пятом-шестом уровне, то там все очень удручающе. Они-то в шоколаде. А вот эти люди как раз и есть те самые 2,4 миллиона, да, которые вообще не выросли за 10 лет. То есть ответственность колоссальная лежит именно на руководителях команд. Но они обязательно сталкиваются с одним очень неприятным фактом. Рынок – это, в общем-то, изменчивая среда. Компании приходят, компании уходят, маркетинги меняют, всякое бывает. Вы это уже знаете, проходить, да? А, так вот, при очередном таком стратегическом повороте, как правило, команда рассыпается у такого лидера. Но, к сожалению, его интересовала только сумма конечно, которую он хотел снять, купить себе новый Lexus. Вот это единственный вот, его предел мечтаний. И поэтому а, есть лидеры, с которыми я предпочитаю не работать. Когда я на первичной беседе понимаю ценности человека, я предпочитаю с ним не работать. Потому что если, если люди для него внизу это ресурс для получения денег на новый лексус, то мне с ним не по дороге. Мне гораздо интереснее, когда лидер ищет возможности для того, чтобы доходы росли внизу. Потому что прекрасно понимает, будет расти там доходность, будет расти его доходность. И я вам должен честно сказать, таких где-то половина от общего числа. К сожалению, половина сетевых лидеров мыслят лексусами к сожалению я с этим не знаю что делать это уже вопрос культурологический поэтому я не могу эту проблему решить я работаю только с теми для кого ценность это люди следующая иллюзия которая очень часто происходит я уже начал касаться в принципе грибы всех вот в этой в этой проблеме это зацикленность на регистрации когда Результат работы лидер меряет регистрациями. Так, у нас 40 регистраций в этом месяце, отлично поработали. Это очень большая ошибка, очень большая ловушка. Потому что вообще в маркетинге, опять же говорю, ребят, разницы между маркетингом, классической дистрибуции и сетевом, разницы нет никакой, потому что люди одни и те же. Люди одни и те же. Они ходят в пятерку, попадают в маркетинг в пятерки, потом идут к нам, попадают в наш маркетинг, понимаете? Маркетинг, я сейчас имею в виду не план вознаграждения, а маркетинг – это наша технология работы с клиентами. И это все одни и те же люди. Поэтому мы должны шире смотреть на то, что мы делаем, максимально широко. Так вот, в классическом, вообще, у профессионального вменяемого маркетолога, вменяемого, реально говорю, вменяемого просто, первичная продажа вообще не является результатом. Вот если по-честному. Результатом для нормального маркетолога, для профессионального, является, когда человек в течение трех месяцев потребляет продукт несколько раз, и он доволен. Вот только это является результатом. То есть в нашем случае большинство, грубо говоря, результатов в маркетинг-планах можно измерять кварталами. Да, там квартальные трехмесячные циклы условно. Так вот вопрос заключается в том, сколько было в январе продаж и сколько было повторных продаж в марте тем же самым людям. Вот это результат. А вот туда никто практически не смотрит, к сожалению. Смотрят только 10% лидеров, которые как раз и зарабатывают все деньги в сетевом маркете. К счастью, я им не нужен, потому что они и так прекрасно понимают ситуацию. Но... Проблема в том, что 85% других просто не понимают, что происходит. Вот как раз они есть, моя клиентура. Либо не понимают, либо не видят, либо не знают, как там все выстроить. Но есть 50%, которые даже не хотят это знать, к сожалению. Я с ними не работаю. Потому что там бесполезно. Увы. Поэтому здесь, э, что касается иллюзий, Их на самом деле много. Я просто обозначил такие, знаете, наиболее болезненные. Вы согласны в целом, что это, это проблема? Да. Эту проблему нужно решать фундаментально. Собственно, как происходит решение? Сейчас я как раз перехожу к описанию решений. Вкратце, так сказать, по основным моментам. Да? Решение, которое я применяю называется консультационный коучинговый подход то есть суть моей работы не дать людям информацию еще раз повторюсь информация не стоит ничего просто я то пришел из классического бизнеса да? а там консалтинг понимается очень просто ты такой умный ну пойди внедри что ты, честно рассказывал вот заработает тогда посмотрим к сожалению в сетевом профессиональных консультантов очень-очень-очень-очень очень мало. Здесь инфобизнес. Бизнес на автомате, вебинар 300 рублей да, там, и прочее. вот это вот это Люди учатся, учатся. Я видел вот эти пачки тетрадей у людей. Реально. Сколько там денег, я даже не спрашивал. Ну, как-то даже неловко. А результата нет. Еще раз, потому что результата и не будет. Потому что с единицей результата в бизнесе является внедренное решение когда навык закреплен. Так вот, как раз сейчас немножко коснусь того, какие конкретно навыки я закрепляю и почему, собственно, люди в моих группах они получают 99% случаев результат. Немножко сначала о подходах. Основа моего подхода заключается в экологичности. Экологичность – это когда я исхожу из понимания комфортности для человека инструмента с которым ему предстоит работать если человеку комфортно если ему, ему просто легко это делать и он чувствует себя комфортно он расслаблен это рабочий инструмент а, потому что когда человека требуют выйти из зоны комфорта как вот, вот так вот возьми и выйди ну это о чем говорит ну во-первых о том что не разобрался, что для человека зона комфорта, что какие-то рекомендации давать, просто лишено всякого смысла. Да? А на самом деле вот игра словами как раз она сейчас и процветает, к сожалению. Так вот, я исхожу из комфортности. Это первое. Второе – из простоты. То есть методы, которые внедряются, обязательно должны быть простыми. Потому что если они просты для человека, он их с успехом повторяет неделя за неделей, получает результат, воодушевляется, потом уступает самое главное. Он эти инструменты легко воспроизводит в свою первую линию, без искажений. Вот это очень важный момент. Потому что если технология сложна на этапе передач, она работать не будет. Так вот я работаю с инструментами, применяю только те инструменты, которые без искажений передаются в глубину сколько угодно я сегодня еще коснусь стратегии работы с глубиной там буквально за три минуты поймете в чем там секрет с точки зрения менеджмента и третий момент самостоятельность я обязательно внедряю в людей элемент самостоятельности я просто развязываем руки то есть выбивая у них клини из головы касаемо простых действий да а вот мы только по субботам собираемся да а вот мы только вот, только вот меньше пяти человек мы вообще не собираемся. Все эти стереотипы приходится просто вычищать, знаете. Методично. У кого-то это проблемы вызывает. Но когда люди начинают понимать, что это реально как гири на ногах у них висела, просто решала их свободы действий, они начинают понимать, что в сущности-то совсем много-то не нужно. Нужно три-четыре базовых технологий, у людей наступает прорыв. Что это за базовая технология? Первое, это, конечно, работа на холодном рынке. Работа на холодном рынке – это настолько фундаментальная вещь, да, что если человек хорошо умеет делать это, профессионально умеет делать это каждый день, будьте уверены, что он легко научит этому и пятый уровень, и шестой уровень. А вот если у него это вызывает какие-то усилия, если ему некомфортно,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 выявить потребности, обмен контактами достижение желаемого результата это какого? прямо знакомстве, круто <ц impostor> это это скорость, Начали, да? все правы это обратно связь. все правы а вот теперь я все, я вот это все все, что правильно сказано, слепляю Один результатом является обмен контактами безусловно на предмет решения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 Но не предвзято. Здесь нет продажи. Обмен контактами. Вот. Смена подхода. Короткая, простая иллюстрация. И вот так на каждом этапе меняется подход. Все очень просто, все очень логично. Я вам больше того скажу. Я уверен, что то, что вот я сейчас рассказываю, вы сидите и слушаете. Я, наверное, об этом думал уже. Что-то подобное я предполагал. Открою секрет, я не похож на Колумба, который открывает Америку. Суть моей работы заключается как раз в том, что я помогаю людям свободнее относиться к собственному опыту и выводам, к которым они уже начи начинают приходить. Они правы. Моя работа заключается в том, чтобы развязал им руки и они начали в конце концов летать а не долбить этим ломом в одну и ту же стену. Я называю это умной работой на холодном рынке. Или экологичной работой. Никакого насилия. Согласны? Комфортно. И человеку, с которым он говорит, и ему самому. Очень важно, чтобы самому, ну то есть важно, чтобы вам было комфортно. Это, если вам что-то некомфортно результата не будет А вот если комфортно значит тогда нужно докачать технологию докрутить ее, да, дошлифовать и там будет результат 100% следующий момент вкратце коснусь это конечно закрытие сделок и вот тут конечно очень много стереотипов приходится выбивать из голов презентации для всех уже почти не работают общие презентации не работают потому что большинство презентаций на которых я был сводятся к тому что собирается группа людей человек 5-6 как повезет может 10 они все разные но они все слушают однотипную информацию. Им рассказывается о прелестях продукта, о результатах, а потом рисуются кружочки. Блин, ну ребят. Еще раз, разные люди, каждый понял это по-своему. Все уходят, а потом самое страшное, никто не спрашивает через два дня, а ты что запомнил? Мы отработали презентацию. То есть вот так сливаются миллионы рублей. Реально. Миллионы. То есть просто упущенная прибыль. Гораздо эффективнее, как раз вот на чем я специализируюсь, да? Я даю людям технологию персонального закрытия сделок. Ну то есть, для того, чтобы закрыть сделку в сетевом маркетинге, сегодня не нужно проводить общую презентацию. Нужен ты и на первых порах твой спонсор. Все. Причем сделка закрываться должна.. В течение суток после того как человек стал к ней готов потому что очень часто у нас в субботу с человеком познакомились в понедельник там, или во вторник презентация в субботу да, до субботы у него вся эта информация выветрится он придет абсолютно нулевой туда и соответственно результата никакого не будет гарантированно. поэтому для того чтобы закрыть сделку в принципе не нужно ничего сверхъестественного ведь у нас уже самая ценная информация получена. У нас есть целевая проблема. У нас есть человек, который нам доверяет. В сущности. Да? И у нас есть понимание того, что он готов эту информацию получить. Потому что мы расстались именно с этим. Так ведь? Мы обменялись контактами. И человек готов служить информацией. Мы его перезваниваем. Это даже просто рисовать сейчас ничего не могу. Это, это все очень просто. Это просто, но когда я с этим работаю в живых командах, Через такие тернии приходится пролезть в головах людей, чтобы объяснить эти простые вещи, да? Но получается. Так вот, через два дня, и лучше три, выдержав, конечно же, паузу, потому что я же Жизайн, не нужно ни в коем случае торопиться и суетиться в нашей работе. Я даю ему просто возможность, этому человеку получить информацию от эксперта, от моего спонсора, к примеру. И устраиваю, там, неважно, встречу с выбором, без выбора, или, лучше, тройной звонок, потому что закрыть сделку можно с трех-четырех контактов, вы же понимаете, да? То есть это на самом деле может быть долгий процесс, Главный результат в данном случае. Поэтому я устраиваю элементарно созвон на три персоны, при этом я слушаю своего эксперта. Как такой же человек, как клиент. Я на его позиции стою. Потому что вот как раз это упускается всегда. Даже если тройной звонок есть, то человека оставляют в одиночестве. А надо быть с ним. То есть задавать вопросы, которые он не задаст. Возражения, которые могут прозвучать. Если он сам это не спрашивает, то это мы должны сделать. А наш эксперт, спонсор отвечает на это все профессионально, сжато, коротко. Обязательно человеку показывается выгода, вот это все упускают. Выгода должна быть показана человеку, либо удобство. Выгода может быть у каждого своя. Просто если, если есть целевая проблема, то получается нужно обозначить четкое решение этой проблемы. Вот это и есть конкретная выгода. И обязательно переходя к финансовой стороне вопроса, человека по определенному скрипту прогревают. То есть мы опять забрасываем человеку триггеры, на которые он реагирует. Ну Тут уже тонкости, я не буду сейчас время ваше тратить. В итоге человек а, получает варианты заключения сделки, выбирает один из них, Гарантированно. А большинство сетевиков дают только один вариант. Либо покупая, либо... Все очень просто. Но, к сожалению... Это все приходится внедрять с большими усилиями. Наконец, еще один момент очень важный, который я хотел в заключение обозначить. Э -э информации очень много, я буду, кстати, в группе выкладывать сейчас очень много информации, практического плана. Это бизнес-партнеры. Вообще, в принципе, бизнес-партнерство. Бизнес-партнеров нужно очень тщательно отбирать. Потому что как выглядит большая часть ситуации в сетевом маркетинге? Человеку вместе с продуктом тут же предлагают бизнес. Бывало? Слышали об <связывая> этом? Делали? <связывая> а на самом деле это лишено смысла. Зачастую. В 75% это бессмысленно. Более того, это вредит. На самом деле, гораздо стратегически правильнее и гораздо результативнее выстраивать воронку вовлечение в бизнес. воронка вовлечения в бизнес. Существует 4 категории клиентов. Вообще, в принципе, 4 категории сетевиков. Первое это пассивные потребители, покупают время от времени, нерегулярно. Вторая это активные потребители. Третья это пассивные партнеры. То есть люди, которые, так сказать, вписались в построение команды, но делают, опять же, это ни шатка, ни валка. И, скажем так, активные партнеры. Ключевые игроки, на которых как раз и делается ставка. В большинстве команд с которыми я работаю, по факту оказывается, что активных партнеров либо нет вообще, либо один-два, команды все 700 человек. А потом, если взять статистику, которую опять никто не ведет, приходится поднимать там непонятно какие записи, да, выясняется, что большая часть пребывает вот здесь. Это результат однократных продаж. Так вот, как вы думаете, вопрос, но ну вы сейчас быстро, я уверен, угадаете, вернее не угадаете, сразу скажете, какие две группы самые ключевые? абсолютно точно это все очень просто так вот воронка вовлечения это набор инструментов и технологий которые во многом зависят не только даже от лидера команды, а от того уклада, от корпоративной культуры, которая есть в команде, я, между прочим, тоже этим занимаюсь, потому что в большинстве команд корпоративная культура ограничивается мотивационными собраниями и корпоратив... вылазками. Инструментов должны быть гораздо больше, они должны быть более эффективными. Так вот, внедряя все эти инструменты, есть еще одна ошибка. Все сетевики... Ожидают от всех своих партнеров одинаковых результатов. Все свято надеются, что они включатся и начнут строить команды. Это не так. Это не так. Ключевой первой стратегической целью является перевести большую часть пассивных партнеров в категорию активных партнеров. Это первая задача, которую я решаю в команду. Помогаю, вернее, ее решить. Это первое. Перевести большую часть отсюда вот сюда потому что только стабильная растущая группа активных потребителей дает нормальный товарооборот, регулярный, управляемый, прозрачный прогнозируемый. из активных потребителей из активных потребителей, а вот это кстати головняк для большинства руководителей команд огромный головняк. так вот из этой группы путем специальных действий, Опять-таки, есть специальный инструментарий. Как раз вот в этом работа лидеры заключается, этим инструментарием пользуются. Выбирается категория людей селективно, которые соответствуют нашему представлению об активном партнере. Люди дорастают до этого. Ну, то есть, посмотрите, пожалуйста, на эту воронку, и я надеюсь, вам станет очевидно, что никогда в реальности люди сами отсюда, вот сюда. Не перейдут. Это чудо. Просто чудо. Таких чудес, ну, одно на сто команд. Когда 3-4 человека делают лидеру, в общем-то, все чеки. Но проблема заключается в том, а что будет, если они уйдут. Все. И поэтому как раз суть заключается в том, что я лидерам показываю решение от этих двух ключевых задач. То есть увеличение вот этой группы, это гарантированное увеличение выручки всей команде. Потому что здесь очень много людей завязано. А потом мы начи начинаем наращивать вот эту группу. Вот это ключевые игроки. Вот как раз на них и нужно делать ставку. А зачастую лидер тратит колоссальное количество времени на работу вот с этими ребятами и девчатами. Да? А там бессмысленно что-то делать но поскольку мы все партнеры мы никого не бросаем мы делаем следующее я когда раскладываю все это перед лидером мы начинаем смотреть какой результат может дать нам каждая группа а на самом деле каждая группа приносит деньги просто вопрос какие как часто и каким образом я начинаю лидер просто-напросто выстраивать работу чтобы он тратил большую часть времени сюда, и вот сюда, решал вот эту задачу. А здесь все работает уже автономно. Вот это и есть тот самый бизнес на автомате, хотя это на самом деле не автомат никакой, это просто правильно построенная система. Вот и все. Еще одна маленькая хитрость. Есть такой малоизвестный. Есть эти вопросы по этому моменту? Нет, ну как же тогда, вот смотрите, пассивный партнер, да, он же когда-то может это снулся, да. Бывают такие моменты, что вот он сидел, сидел, потом вдруг кого-нибудь в произошло, и он так пошел. Если оно произошло, то это произойдет без нашей помощи. Не, ну вот а, как с ними тогда на ней же тоже. Mm -hmm. а, это, не х, это, это правильный вопрос. Мы mm -hmm. как это сказать? Это называется оставить дверь приоткрытой. Либо их просто оставить, пусть карабкается, да. Нет, не, не просто, уходить. нет, оставить никого нельзя. Просто вот с этой это наиболее сложная группа. С ней mm -hmm. совершенно методика работы особенная. Ну, либо всех оставить, с этим тут рухаться. Потому что, ну нет, видишь, что потен... не с тем, не надо. Нет, потенциал-то есть у него, да, но вот он сидит как тормоз какой-то, уже его и так, и так, ну давайте же вот это. Да, вот как вот, вот эта категория, Целеп... они, же... И контроль. они же пришли на деньги. Целеполагание и контроль. Есть только один способ. А еще учиться, а да я все знаю. Как это говоря. да, они все знают. Богатые все знают. Но и не бросать. Не... Вообще бросать никого нельзя. Бросать никого нельзя. Нет, они а... тогда, их осталось, много. А... Вопрос, оставлять тоже никого нельзя. Просто еще раз хочу сказать. С каждой группой своя методика работы. Ставка делается вот на эти две группы. У вас всего сколько? 8 часов рабочих. Есть понятие приоритетности. Вот это ключевые приоритеты. Это Потому понятно. что они. А здесь это, грубо говоря, потом у нас идет вот это второй приоритет, а вот это третий приоритет. Работать надо со всеми. Но ну, просто методика своя, потому что здесь энергозатраты больше, результат меньше. Но там есть определенный набор, как это сказать, индикаторов, которые нам показывают. Проблема в том, что мы не следим, как люди развиваются. Мы просто берем, смотрим по факту и все. А надо смотреть, как они каждую неделю, что они делают. И насколько результативно. Индивидуальная работа, но опять же до какой-то поры. Потому что если мы сделаем перекос работы здесь, надеясь на то, что кто-то тут повыстреливает, Реонимание. нам не хватит времени здесь работать. А вот тут закопаны наши деньги. Поэтому это бизнес. У нас же не психотерапевтических какой-то центр, ну, правильно? Понятно. Просто на вот эти... Ну... Не только да, Я у тебя. Это у всех проблема, но опять же... Есть еще категория людей, понимаете, которые приходят в сетевой маркетинг за психологической компенсацией, компенсаторный механизм. Они хотят, чтобы слушали, они хотят, чтобы им сюсюкали. Понимаете? Mm -hmm. Я честно скажу, когда я определяю, что человек вот именно такой, я говорю лидеру прямо. Расклад такой. Ты либо сюсюкаешь, либо зарабатываешь деньги. Решай. Это будет решение лидера. Если он хочет сюсюкать, ну это его выбор. Еще один секрет, который есть такой термин малоизвестный в менеджменте, называется предел управляемости. Я с ним работаю не очень давно, да, там всего года 3-4. В классике он очень хорошо известен. В сетевом нет, потому что, повторюсь еще раз, серьезных инструментов по управлению в сетевом не дается вообще. К сожалению, это огромное упущение. Мне приходится восполнять этот гигантский пробел. Так вот, предел управляемости. Психолог, любой психоневролог, вам скажут, что человек в состоянии контролировать, человек нормальный, средний, не гений, в состоянии контролировать 7-9 объектов управления. Не больше. Когда я работаю с сетевыми командами, то выясняется, что есть такое часто пострадимое выражение, я работаю с глубиной. Работа с глубиной, она, как правило, выглядит следующим образом. Вот он, лидер. Вот его первая линия, вторая линия. да там? И третья линия, и так далее. Так вот, <coughs> вот, работа с глубиной, то, что человек может считаем объекты, да? в зависимости от маркетинг-плана, все, у нас лимит исчерпан уже на второй линии. Человек не может контролировать больше, чем может мозг. А контролировать надо всю глубину. Так вот, эмпирическим путем, путем, что называется, аудитов. Это вот сейчас, как, что называется, эксклюзивная информация. Я выяснил, что эффективный контроль после третьего уровня теряется. Он становится фрагментарным, крайне неэффективным, ситуативным, потому что времени просто нет, нервов нет, энергии нет. Поэтому стратегия, которую я выстраиваю в командах путем передачи определенных инструментов заключается в том, что вот он наш коллега попросту говоря он должен иметь ключевых игроков в количестве 7-9 человек на каждом третьем уровне каждый третий уровень он должен контролировать то есть неважно, что происходит, не так критически важно, что происходит между первым уровнем, третьим, шестым, там, девятым, потому что если он контролирует ключевых игроков на каждом третьем уровне, он контролирует всю структуру. То есть так мы расширяем этот самый, то есть мы переходим за предел управляемости, да, мы просто расширяем его в глубину. Просто тут возникает главный вопрос. Почему-то как раз мне приходится внедрять учет показателей, да, элементарные вещи, которые ну, бизнес без них просто не существует. Сетевом просто существует без показателей. Анализируя показатели, мы просто видим, кто ключевой игрок. И работаем с ним на каждом третьем уровне. Если здесь есть ключевой игрок, здесь есть, а здесь нет, это проблемы, нужно срочно закрывать. То есть там должен появиться ключевой игрок На третьем уровне Потому что иначе у нас Шпагат управленческий Мы начинаем терять контроль над структурой И так еще раз Каждый третий уровень у вас должен быть ключевой игрок Неважно какой у вас маркетинг Линейный, там, бинарный Каждый третий уровень Должны быть ключевые игроки Если у вас две ноги, значит должно быть и там и там Потому что эти люди решают Вопрос глубины структуры не то, что они делают, вернее, не то, что под ними вырастает, а они решают. Вот как раз этих людей нужно лично опекать, потому что по сути они являются основой вашего дохода. А не зная этой тонкости, сетевики теряют время на работу с людьми, которые отнимают слишком много времени, но не дают никакого результата. Так вот. Я очень коротко коснулся методологии. Еще раз хочу сказать в заключение. А потом мы перейдем к бумагам, которые я вам раздал. Суть работы заключается в том, что используя простые, рациональные, логичные, как вы поняли, вещи, скажите вопрос вот, честно. Что для вас осталось непонятным? Вообще непонятным из того, что сегодня рассказывал. Какое понятие, какой термин или какой блок. Что-то осталось непонятным вообще? Все получилось экологично. Не осталось? А, вопрос следующий. Как вы считаете, вот вы на себя это все наложили? Если, если вы все поняли. Если вы все поняли, а, представим себе, что я с вами работаю. И я выстраиваю вот именно эту логику в вашей команде. Вам эта логика, представим себе, что она выстраивается, да? Она вам была бы понятна и прозрачна. Вы бы поняли, что от вас требуется? Вот как раз это еще одна иллюстрация того, что подход, который мне лично близок, основан на простых. Как говорил Сократ, я не философ, я повивальная бабка. Вот я то же самое. Вся заключается история в том, что вы об этом думали. У вас были такие предположения, у вас были такие гипотезы. Просто никто не помогал довести вам до логического инструментального уровня. Так ведь? Вот это и есть моя работа. Ничего принципиально нового говорить уже не нужно. Нужно просто брать то лучшее, то рабочее, что есть в классической дистрибуции, то, что уже сто 100% работает, то, что совершенно неизвестно на сетевом рынке. Да? Брать эти работающие инструменты, упрощать их до того уровня, который может быть воспроизведен любым совершенно человеком, и внедрять. Простота, экологичность, самостоятельность. Вот три основных скажем так идеи на которых я строю свою работу работа строится в виде курсов а вот теперь перейдем к бумагам которые у вас рофтаны две страницы перед вами две страницы у меня большая просьба заполнить можно пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Да. передайте там тогда пожалуйста еще Запись интернета будет Я ее потом выложу Так, значит, две страницы Кстати, эта анкета, господа, у вас есть на почте, в рассылке Две страницы. Первая. Запомните, пожалуйста, свою фамилию, имя и контактный телефон. Два вот этих поля, чтобы я просто имел честь познакомиться с тем, кто сегодня был, уделил свое время. Надеюсь, не зря. Или зря? зря. Это чек-лист. Ответив на вопросы которого, я смогу вам сейчас прям рекомендовать стратегию изменений, которые вам больше подходят. Семь основных элементов, которые вы видите, это семь ключевых технологий, которые я внедряю в командах, и которые дают прорывные результаты. И еще раз о прорывных результатах. Прорывом считается, когда у человека был нулевой результат, а теперь стало получаться, работать приходится с тремя категориями. Это либо новички, которые вообще только стартуют сетевом. Их немного. Большая часть... Как выясняется, это люди, которые встали в развитии, впали в ступор, стали стагнировать. То есть они не новички в сетевом, но они увязли. И вот это очень им помогает. Третья категория – это люди, у которых небольшая команда, и которые понимают, что чем она будет становиться больше, тем меньше у него будет свободного времени на самом деле. Потому что он будет тратить время на просто как это знаете, на собирание цыплят он это понимает и видит перспективу и, и точно начинает уже что ролики знаете там хорошо известных богатых сетевиков они точно не про него то есть это это не майами не мальдивы точно Это это по 10 часов каждый день вот это тоже очень большая категория, потому что как раз вот на них и держится наша индустрия. Люди, которые работают, тратят время, но в какой-то момент сталкиваются с пределом управляемости. Да? И четвертое – это лидеры, у которых хорошие чеки, но они понимают, что качественный рост возможен только при качественном изменении управления. Вот те, с кем я работаю, кому я максимально полезен. Так вот, семь основных элементов. Прочитая в каждой, вам нужно просто поставить галочку либо в столбце 3, либо в столбце 4. То есть столбец 3 – это вы пытаетесь это делать, у вас что-то получается, что-то нет, но вы хотя бы пытаетесь. 4 – это вы пока вообще не внедряли что-то подобное. Первый элемент – это анализ показателей. Природ структуры – это только некоторые показатели. Товарооборот, средний чек, повторные покупки обязательно отток клиентской базы должен считаться. Если вы его не считаете, то это пробел. Результаты активных партнеров и т.д. На самом деле показателей больше. Это только такие, знаете, которые сразу можно в деньги конвертировать. Вот если вы ничего подобного не делали, то четвертый столбец. Воронка продаж продукта, продукта желательно автоматическая. Ну то есть у вас есть технологии, которые приводят много лидов, теплых контактов на какие-то живые мероприятия, или у вас есть онлайн-инструменты, которые делают вам, генерят вам лидов, значит, у вас воронка продаж есть. Если у вас нет вообще, то четвертый столбец – галочка. Третье. Послепродажный сервис для потребителей продукта. Статистика личного потребления каждого клиента в crm система. Если подобного нет, четвертый столбец. Четвертое. Активная, но экологичная технология работы на холодном рынке, которые позволяют уйти от возражений и отказов. Это вот то, о чем я сегодня говорил. Как раз вот мой подход. Демонстративно. Опять же, если ничего нет, то четвертый. Пятое. Персональный бренд или бренд команды. Или. То есть, есть два варианта. Либо вы строите сознательно персональный бренд, и у вас. Что-то получается, что-то нет, но вы хотя бы понимаете вообще траекторию. Тогда третий. Если вы вообще не занимались этим, то четвертый. Это очень важно, потому что от иллюзии исключительности пора отказываться. Пятый, наверное, шестой. Инструменты работы с потребителями на входе, которые сводят к минимуму негативные отзывы о продукте. Почему я очень важно это обозначил? Это... Я сегодня этого не касался, потому что вообще отдельная тема негатив, когда люди не получают того, чего они хотели. Бывает? И очень часто. Так вот, есть инструментарий, который я обязательно внедряю, это как база. А, продукт или услугу нужно продавать так, грубо говоря, чтобы человек, если даже не получил желаемого результата, не негативил. Это очень важно, потому что нам это очень сильно портит и рынок, и нервную систему. Поэтому, если у вас нет таких технологий, то можете смело ставить четвертый столбец. Седьмой. Стратегия поэтапного введения партнеров в бизнес. Воронка вовлечения. Снижающее число пассивных партнеров и стагнацию структуры. Теперь, вторая страница. Поставили галочки в нужных местах? А я сейчас и прокомментирую. Значит, на второй, вот эту первую страницу забираю я, вторую оставляю вам. Второй откройте, пожалуйста, у вас там две. Так вот, если у вас доминирует столбец номер 4, номер 4, то э, рекомендую начальный формат. У меня их всего 3 этих формата. По 7, 14 и 30 дней. Ну, вип-курс это для отдельной песни, сейчас немножко коснусь его, да? Чаще всего работаю либо с начальным, либо с форматом профи. Так вот, если у вас большая часть, это четвертый столбец, то я вам рекомендую начальный. Это три занятия по два часа, они могут быть либо живые, либо в онлайн формате, где вы получаете, соответственно, то, что там обозначено. Это базовые технологии, без которых вообще, в принципе, невозможно никаких денег заработать в сетевом маркетинге. Это обязательно правильная мотивация. Это я сегодня еще мотивации не касался. Мотивация в сетевом, на самом деле, это вообще отдельная песня, потому что мероприятие с песнями это не мотивация, это не мотивация. Немножко коснусь мотивация. Это рационально осознаваемый стабильный стимул. Вот это мотивация. Еще раз, рационально осознаваемый стабильный стимул. Все остальное пляски с губнами серьезно так вот обязательно правильная мотивация то есть после того как я ставлю правильную мотивацию человека мотивировать уже не надо он прекрасно знает что зачем и куда идти он не порхает над землей как ангел это другое немножко а именно знает четко что ему нужно и как он этого добьется снятие блоков и страхов Дальше. Обязательно технология холодных контактов на земле и в онлайне. Это вот то, что я сегодня касался. Работа с возражениями и технология закрытия сделок. Это начальный уровень. Без него, в принципе, нечего делать в сетевом маркетинге. Согласны? Если у вас преобладают или поровну третий и четвертый столбец, то для вас, скорее всего, будет более продуктивный формат профи. Но только если у вас поровну или больше галочек в третьем столбце. Это 14 дней, 7 занятий. Там вы получаете только что сказанное, плюс технология продающей презентации, это обязательно, потому что все-таки продающая презентация это инструмент, которым еще можно пользоваться с успехом. Но только это не формат общих презентаций, это уже другой инструмент. Воронки продаж продукта мы внедряем обязательно и автоматизируем Воронковое увлечение в бизнес выстраиваем обязательно и создаем персональный бренд. Плюс именно на этом формате, на формате профи, каждый участник, а я работаю с командами по 10, максимум 12 человек, каждый из них получает персональную стратегию. Очень важно персональную стратегию, потому что типовых путей в сетевом нет классической дистрибуции человеку дал должностную инструкцию, прописал ему регламенты и стандарты, и Starbucks отличный кофе. В сетевом персональный стиль работы. Здесь все же стоит на живых отношениях, согласна, да? На живом общении, поэтому персональная стратегия. У каждого человека своя индивидуальная психика, свой темперамент, свои ценности, и поэтому у каждого будет своя стратегия. Причем как минимум на 12 месяцев. Подкрепленная мотивация. Ну и VIP курс для лидеров команд от 300 человек. Это уже для тех людей, которые четко понимают, что им нужен качественный рывок для всей команды. Здесь я работаю индивидуально с этим лидером. Потому что... На диагностике я выясняю, он вообще влияет на команду или не влияет. Если он не влияет, то я его отправляю на профи, даже не глядя, потому что он не лидер. Лидер – это человек, за которым уже идут. Так вот, если передо мной человек, за которым уже идут, я работаю с ним индивидуально, где передаю ему собственные уже навыки коучинговые, передачи тех самых технологий, о которых я сегодня говорил. Это очень важный навык, потому что вот этот вот 3, 6, 9, помните, да? Это это ключевая стратегия для любой успешной команды. И вот как раз там вот это все в этом вип-курсе обретает определенные очертания. Соответственно, для форматов профи и вип уже вводится скидка групповая. То есть если команда 10 человек, то скидка составляет 30%. Скажите, пожалуйста, у кого больше четверок? Ну, то есть по руму троек-четверок, да? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ну тогда это, в принципе, третья столбица. Так, уж она же есть технически. технически. То есть вопрос как просто, а у кого больше всего троек? Ой, в смысле, да, троек. Соответственно, вот вы можете внизу на первой странице просто написать, какой формат из первых двух вы считаете для себя наиболее подходящим. Оторвать страницу первую от второй, вторую оставить себе, чтобы обсудить, обсудить с командами. А первую можете мне оставить. Что касается стоимости, еще раз хочу сказать, я не инфобизнесмен. У меня нет вебинаров по 500 рублей и нет книжек по 100 рублей, цена которых с точки зрения пользы. Моя задача и мой продукт в другом. Дать вам устойчивые, стабильные навыки как э, предпринимателям и как руководителям. И после того, как мы заканчиваем, вы эти навыки уже самостоятельно воспроизводите. Как вы считаете, это отличается от инфобизнеса? Конечно. Поэтому заполняйте, пожалуйста, вам формат, оставляйте вторую страницу себе, она вам может быть интересна. Такой вопрос напоследок. А кто-то из вас хотел бы уже в ближайшее время начать осваивать новые технологии? Тогда у меня просьба, просьба, пожалуйста, подпишитесь в группу, и мы там индивидуально спишемся, тогда и определим дальнейший ход действий. Хорошо? Спасибо за внимание. Надеюсь, было интересно.